Довольно редко, но все-таки бывают такие ситуации, когда макивару МБШ закрепить некуда. Вот оказался я в таких вот скалах на берегу. Очень красивое место, очень хочется потренироваться, искал, куда приткнуть, прикрепить макивару, Нашел пару местечек, но они не очень удобные. То есть можно какую-то технику потренировать одну, но вокруг не походить, ничего не поделать. И что ж, и в таких ситуациях на макеваре МБШ все равно можно заниматься выходом всегда есть на то она и портативная макивара а портативная значит ее можно использовать везде ее можно везде принести везде пронести везде на ней потренироваться будем выходить из положения давайте покажу как главное это найти такое местечко где можно хотя бы присесть хоть на землю хоть на камушек вытянув как говорится ножки вот. но не протянув да достаем макивара Вот она красавица. Все. И, в принципе, смотрите, вот она готова к работе. Не обязательно ее закреплять вертикально, горизонтально. Не обязательно крепить. Ее, в принципе, можно разместить либо на земле, либо на какой-то лавке, либо просто у себя на коленях. Все. И фактически можно нарабатывать то же самое, что обычно работают в технике годжурю, предположим, на камне, да? Но мы помним, что камень это, в общем-то, в принципе, для мастеров и а для новичков оно не особо сильно годится, потому что руки должны быть хорошо подготовлены. Но если кто-то хочет работать и на камне, пожалуйста, работайте в верхней части макивара, она тут очень, очень жесткая. Поэтому никаких собственно говоря, проблем. Кто любит камень, пожалуйста. Но упругость макивара сохраняется и в таком, соответственно, положении. И можно отрабатывать технику шуто, да? Спокойно набивай. Помните, как в «Ну, погоди», там заяц да, набивал себе руки. Вот фактически так набивают руки на портативной макеваре. Он там на полежке набивал. А здесь это можно сделать на портативной макиваре. Здесь нарабатываем шуто. Можно нарабатывать тейшо. Можно нарабатывать кокен, и хайто, и хайшу. Можно придерживать одной рукой, можно не придерживать. Можно работать поочередно двумя руками, пожалуйста, хайд, сажали между ногами, отрабатываем хайд, без проблем. В чем э, прелесть? Казалось бы, можно взять любую, любую доску, так и так поработать, да не поработайте вы сильно по доске любой, понимаете? Для этого нужен очень высокий уровень подготовки, очень э, крепкие руки. На такой же макиваре можно работать и ученику начинающему, и продвинутому мастеру, то есть всем. Кто хочет, то ты может. Чем выше уровень мастерства, тем, соответственно, можно быть и сильнее. Вот даже самый самый выдающийся мастер по камню никогда не будет бить со всей силы. А в макивару, пожалуйста, можно бить. И понимаете, у такой э, работы есть своя важность и своя специфика, и есть особенность. На самом деле, даже если у вас есть куда закрепить макивару, такая работа все равно важна. Я сейчас объясню, почему. Почему важно работать на не закрепленной макиваре? Дело в том, что если вы деретесь по правилам Значит, ММА, где разрешена борьба и удары в партере, находитесь ли вы на противнике или под ним, сбоку ли от него, вы не можете реализовать силу базовой стойки. То есть вы не можете там применить базовые принципы развития силы удара руками, отталкиваясь от ног, потому что у вас... Ноги не являются точкой контакта, как правило. И поэтому вам надо противника одной рукой придерживать, либо не придерживать. Он у вас находится подвижный, либо, либо неподвижный. Но вы можете бить его, условно говоря, только руками базируясь на силу мышечную, на силу рук, на силу верхнего сплечевого пояса, на ротацию верхней части тела. В общем, у вас базовые принципы развития силы удара ограничены. Не такие они, как если бы вы стояли в стойке. И стойки били вниз, в сторону, в бок, вверх, по круговой траектории. Это не важно. И поэтому такая работа на макеваре важна. Так работать на ней можно, как на камертоне, так и на МБШ. МБШ можно крутить как угодно в руках, то есть держать ее, предложить, и наносить такие удары кулаками сбоку, перевернуть ее, наносить таким образом удары. Нисходящие удары кулаками наносить по ней можно, как хотите, вращать ее как хотите. Тогда вы научитесь обязательно приводить свои ударные поверхности на мишень из любого совершенно положения, какое бы оно ни было вообще. То есть без проблем. Хотите жесткости больше, бейте по жесткой части макивары. То есть без проблем. Локтями можно носить удары сверху. Круговые удары нисходящие. Как угодно. А если это макивара камертон, вы ее тоже можете покрутить, можете рядом с ней лечь, поносить удары, ты еще находясь на боку находясь на коленях, на одном колене и так далее. Можно ее положить на бок по ней побить, можно положить ее вот таким образом по ней побить, то есть как угодно. То есть она может и так лежать Макиевар, можно носить на себя ударную технику, то есть к себе прижали к себе ударную технику можно носить. Хай то. Как угодно. То есть, понимаете, разнообразие техники просто колоссальное. И тогда из любых уголов, из любого положения вы можете привести ударную поверхность на мишень и попытаться нанести удар реально сильно. Понимаете, это интересно. Это интересно и полезно, потому что не всегда вы будете драться в стойке, стоя на двух э, ну, ногах. Может оказаться ситуация неподходящая для этого. Ну вот, а, в принципе, так вот, если вы едете куда-то на машине, остановились где-то, решили потренироваться, и живете в палатке, вылезли там из нее и не хотите макивар укрепить куда-то, достали просто ее, и базовые вещи, которые можно легко проработать на горизонтальном макеваре. Работать можно, как я сказал, уже поочередно двумя руками, так и а, там одной рукой, потом просто перевернуть макевару и поработать а, другой рукой. Самое первое, что мы работаем. Это тейшоу. Удар вниз. Таким образом. Тэйшо. Второй вариант. Шуто. Наносим шуто. Наносим хайто. Я ее хайшу. Чуть-чуть на бок макивару сделали. Наносим хайто. Либо на себя можно хайтом наносить. Таким образом, на себя хайтом, Таким образом. Это удар по затылку. То есть, когда приезжали противника к себе, это клинч. И по затылку удар наносим. Вот. На этим базович. Тэцуй. Само собой. Сам Бог вел. Тэцуй. Уракен. Вот сколько вообще моментов. Очень хорошо прорабатывать значит, экзотическую технику ударов пальцами. Это кумады, например. То есть кончиками пальцев. То есть как-то еще одна опорная часть, еще пальцы. Это удар в лицо, как правило. Кумады. То есть кончики пальцев обязательно работают. Можно работать щепотью. Клюв орла. Можно работать хиракен, Накадака и понкен. На кадака КН. То есть, короче говоря, всю кисть спокойно можно проработать во всех аспектах. Просто на лежачей макивае. Видите, вы работаете абсолютно голыми руками, работаете по-жесткому. Но из-за того, что макивар упругая, вы работаете по-жесткому и в то же время по упругому. Вы не калечите себе руки, вы не разбиваете их себя, а удар вы можете бить со всей силы, как только можете. Поэтому у вас есть и поверхностная проработка, и глубокая проработка. Даже чем глубже вы макивару пробиваете, тем, соответственно, глубже макивара возвращает вам эту же силу обратно. И вы уже набиваете не только поверхностные какие-то структуры кожу, подкожную клетчатку, связки поверхностные, вырабатываете на всю толщину руки. Всю толщу, рука становится действительно как молоток. Поэтому вот мобильное портативные макивары МБШ. Самый лучший выбор. Видите, некуда закрепить. Поработали на незакрепленные. Проработали те моменты и аспекты, которые надо прорабатывать обязательно и которые спокойно можно проработать, не закрепляя макивару стационарно. Все. Занимайтесь. У вас все получится.